Привет всем. В эфире с вами посиделка с кибербилкой У нас в гостях Евгения Лазарева, общественный деятель, руководитель проекта за права заемщиков УНФ, правильно? Да, да, да. Заместитель директор по развитию Ассоциации развития финансовых да -да -да. грамот. И поговорить сегодня хотели про защиту прав потребителей, но это, как бы, насколько я знаю, твоя тема. Но хочется немножко в приложение, наверное. А, цифровую финансовые грамотности. ты эту тему тоже так или иначе а, как бы ею болеешь, ее где-то там, я так понимаю, uh -huh. хочешь проводить, да? Вот. Давай тогда начнем. Вот. Расскажи немножко, во-первых, просто хотелось понять, а, как ты к этой теме сейчас пришла, честно говоря, я, я была Но... очень удивлена. Не, я пришла на самом деле давно уже, я бы сказала uh -huh. еще в школьном возрасте. Uh -huh. <laughs> вот. А тематики именно финансовой грамотности. Да. Я, в общем-то, небезызвестная Вячеслав Владимирович Крылов никогда угу. со своей супругой организовали такую очень важную организацию для подростков, как, как смысл деятельности, которая, в общем-то, была социальная адаптация подростков к современным экономическим условиям. Это было еще в 90-е годы. У -у -у. Вот, и там было очень много интересных совершенно а, программ, Uh -huh. проектов, которые вообще uh, были посвящены предпринимательству, экономике, uh, в том числе и финансовой грамотности. И я могу сказать, что какое-то определяющее для меня было такое образование, которого не было в 90-е, я получала, собственно говоря, там и в общем, такое самообразование и развитие тоже. Uh, может, это как раз заложило фундамент последующие мои там профессии. Потом, в общем-то, я очень много работала на инвестиционном рынке. Как известно, в общем-то, мы инноваторы были в инвестиционной сфере. И продажа любых сложных инвестиционных продуктов, она напрямую связана с обучением, с финансовым просвещением населения. Это uh -huh. я бы сказала, uh -huh. что такие вещи, без которых просто, в принципе, без правильного предупреждения человека о предстоящих рисках, связанных с вложением денежных средств, они, в общем-то, никак uh -huh. ну, ничего бы не произошло. Вот, Ну и, в общем-то, я, как можно сказать, назвать это волонтерством, не волонтерством, поддерживала деятельность по финансовой грамотности, затем где-то в году, ну, я, в общем-то, вообще сменила деятельность на предпринимательскую, ушла, я 12 лет поработала в финансово-укрытной сфере, в ведом управлении, mm -hmm. и вот стала заниматься предпринимательством уже таким совершенно мамским, то что у меня там сынок mm -hmm. родился, реализовалась предпринимательство, все свои золотые мечты. Но всегда параллельно поддерживала программу финансового освещения, и какое-то количество, какой-то момент, когда я, ну, у еще было тогда информационное агентство, вот, вот, и mm -hmm. когда я его продавала, mm -hmm. в общем человек посоветовал, в общем, мои компетенции в области финансового рынка, еще одного важного человека, там была, короче, целая история, на самом деле, ну, я долго рассказывать, -а -а. в общем, я присоединилась еще очень замечательно сейчас, это омбудсмен а, а, финансовый, а, работать с Виктором Клюмином как, ну, как проект, который был посвящен в, а, защите прав потребителей финансовых услуг. Об, обусловлено это было двумя желаниями. Дело в том, что, в общем-то, а, все программы, я как тот самый критик, все программы, которые проводились на федеральном уровне, связанные с грамотностью mm -hmm. населения, вообще с потреблением финансовых услуг, они мне мягко сказать, ну, не удовлетворяли моего внутреннего как сказать, перфекциониста, потому что я понимаю, что ну, как, как лучше с, вносить эту информацию, как, в общем-то, э, ну, то есть они, как бы, мне казались на самом деле не, не сильно эффективными во многих mm -hmm. случаях. Приходилось что-то придумывать самостоятельно, у нас было очень много экспериментов, вот, но mm -hmm. А Тема защиты прав потребителей обусловлена тем, что у нас очень закредитованное население. Я начинала заниматься темой, когда люди считали, что кредит – это не, в общем-то, и получение пластиковой карточки – это не, не, не денег, которые не да, зарплату mm -hmm. дали, ты их заработала, что за них еще платить uh -huh. надо. И поэтому uh -huh. за это время очень много что поменялось с точки зрения именно защиты прав потребителей финансовых услуг. И, в общем, я могу сказать, что, наверное, много из того, чем я занималась и занимаюсь сейчас – Uh, оно очень серьезно повлияло на вот это как бы создание среды, потому что если раньше такое было внутреннее ощущение, оно, в принципе, сейчас сохраняется, не могу сказать, что там что, что в судах выигрывают только банки, uh -huh. человек, в общем-то, остается ну, со всеми своими проблемами один, и, естественно, деньги любит тишину, он даже стесняется сказать, что он там закредитован, у него долги там, не знаю, как это будет, у нас еще не было института персонального банкротства в этот момент. И, в общем, съедая слона по маленьким таким кусочкам mm -hmm. а, в этой деятельности, параллельно развивает направление, в общем-то, финансового просвещения, в том числе, а, я участвовала в создании такого ну, как бы, уже среды. Сейчас она, на самом деле, вот, если посмотреть на, ну, по большому счету, у каждого человека есть пластиковая карточка, да? Mm -hmm. и, вот, и каждый человек когда-либо соприкасался с банковской организацией, ну, с финансовой организацией, с любого толка. Вот уже не говоря что там, да, вот про то, что у нас, собственно говоря, наверное, чем посвящен эфир, это то, что называется там, кибербезопасность, да. вообще, ну, вообще да, отдельная, отдельная сложная -то история. тоже, mm -hmm. учитывая, что финтех у нас так серьезно развивается, то просветительская роль и какое-то осознанное потребление, оно тоже имеет а, такое большое значение. Ну, вот. Деньги уходят же в онлайн, я почему-то я немножко хотела... Ну да, у нас ходить. уже рубль, целая концепция цифрового рубля. Да. А вот, и, и... и история просвещения тоже должна проходить в онлайн. Я, например, у тебя прочитала одну из инициатив, знаешь, это про э, «Расскажи бабушки, например, да? да, э, да вот, не да. знаю, работает ли сейчас эта инициатива или нет. Работают, работает. Это, это, это, кстати, одна из форм такого не, а, финансового, можно сказать, просвещения, которое mm -hmm. не, не дается тяжелым трудом. Вот. И mm -hmm. я, в общем-то, как мы все время пытаюсь найти какие-то решения, которые бы повлияли на какую-то большую группу людей, но были созданы, наверное, с не такими тяжелыми усилиями, потому что научить человека... Внимательно относиться к своим деньгам и к тому, что он делает, часто невозможно, это знаете, как это к психотерапевту как-то. Да? Следить за да, своим да. финансовым здоровьем начинает в момент, когда у <связь> некоторых людей, когда уже им коллектор позвонил, там, условно говоря, аж не то, что ли, когда работа лишились. У -у -у. Нет такой привычки, да, там, в день этого учет вот, и так далее. Так вот, я немножко вернусь еще к среде, у -у -у -у. и потом можно будет продолжить на все остальные темы. У -у -у -у. А, вот начиная с момента, как ты только, там, например, начинаешь потреблять финансовые услуги, ты уже попадаешь вот в какую-то экосистему. А с этого момента, что изменилось? Ну, появилась возможность, собственно говоря, не мыслить мифами, что. Там, навязывание страховок, да? а, то есть появился период охлаждения, появился такой важный институт как бы персонального банкротства. У нас в стране случился финансовый омбудсмен. К слову, вопрос задавал президент уже в каком-то году, очень быстро, закон долго принимался, а, долго рассматривался, он вообще завис. И вот как бы такими действиями через общественную какую-то такую движуху, можно так сказать, удалось, а, там, поспособствовать тому, чтобы принял, появилась предельная долговая нагрузка, чтобы там появились ипотечные каникулы. Чтобы... И вот с момента того, как человек стал... Там, условно говоря, заемщику, да, как mm -hmm. он обслуживается, как он а, взаимодействует, а, ну, как происходит взыскание, если все что пошло не так, до взыскания, там, реструктуризации, каникулы и прочая история, там, банкротство, если оно нужно, там, и, в общем, все эти вещи – это то, на что влияет как раз деятельность фонда и проекта, которым я сейчас занимаюсь. И тут можно сказать, что очень много нам удалось вот именно повлиять, повлиять системно, не так вот там плюнуть-вынуть и сказать, о, Плохо все, нужно что-нибудь. У нас очень конкретное что-нибудь, оно выразилось в изменении порядка, там, не знаю. Ну, десятка законопроектов, учитывая, что даже время для этих изменений оно не очень большое с точки зрения вообще всей этой процедурности, но mm -hmm. на очень важный законопроект удалось повлиять, и очень важный институт удалось создать. И, и сейчас это работает, и ситуация меняется. И это, как mm -hmm. бы мне кажется, очень важно. Вот, mm -hmm. что касается то же самое, там, мы вот сейчас наблюдаем за реформой, там, ну, ОСАГО это тоже полис, это тоже это же сфера, кстати, он электронный, и это mm -hmm. тоже mm -hmm. счастье, да, mm -hmm. это mm -hmm. тоже. Mm -hmm. там, а про это рассказывают тоже как бы, да, была Ну, эту, а... историю, да, западили про... про... надо... На сейчас сейчас даже посмотреть на финансовую грамотность, она другая совсем стала. Да? У нас mm -hmm. а, есть стратегия национальной финансовой грамотности, я не могу сказать, что к ней причастна, а, тут скорее нет, потому что вот как раз в это время она формировалась, я больше занималась именно защит, э, вот этой, защитой прав потребителей, но mm -hmm. есть а, какие-то уже институциональные решения, есть автор проектов, есть ассоциация развития финансовой грамотности, вот, там, а, большую деятельность там, по финансовому просвещению, долгое время проводил Минфин, и все это как бы Формировалась, формировался сейчас оно обретает такой вид, скажу, гораздо более, наверное, осмысленный, более таргетированный, более такой склонный к тому, чтобы удовлетворить потребности той или иной аудитории, стараются поддерживать этих авторов. Раньше при слове «финансовый там типа улыбались. Говоришь, что такое вообще? Фигня какая-то, да. Вот Удалось избавиться за, за это большое количество времени, думаю, что это уже больше 15 лет, там, с тем, что вы не путали программу финансового просвещения с продажами прямыми там, продуктов и так далее. Вот, но отдельная, отдельная, как бы тема, которая занимает очень много моего внимания, особенно в последнее время ну, то есть эпидемия, и все, что связано с мошенничеством, конечно. Тут можно сказать, что Тут сейчас я видела, подсоединился к нам Михаил Алексеев. вот У нас такой он главный юрист в нашем проекте а, а, «За права заемщиков». И вот наше знакомство mm -hmm. с ним некоторое, в 15-м году, в общем, древнем году, случилось на фоне того, что мы пошли и, в общем, стали заниматься таким, познакомились, пошли раскрывать финансовую пирамиду. Причем я сыграла роль тайного покупателя. Михаил, в общем-то, э, э, как очень мощный, на самом деле, очень мощный правозащитник, сопроводил все действия. Э, э, и, в общем, наша встреча в Волгограде была такой, что потом эти долго-долго время работы мы продолжаем э, э, искать э, всяких. Вот сейчас э, занимается Михаил Бородатым Дэном и всякими разными э, интересными Событиями скрывает э, интернет, э, в общем-то, пирамиды. Сейчас, конечно, хит да, сезона. Ну, вот про мошенничество. Это вообще да, вот мошенничество. такая история про мошенничество. Ага. Но ну, тут можно э, по-разному э, к нему относиться. Мошенничество, как и дурацкие дороги, там как ростовщики, были всегда. Вопрос, какой форму она обретает? Mm -hmm. Понятно, что каждый второй человек, наверное, может, не каждый первый уже получал звонок о том, что у него что-то там с картой произошло, там кто этому человеку только не звонил. И службы безопасности банка, и полиция, и пенсионный фонд, и так далее все заканчивается тем, что, в общем-то, эм, э, ну, вскрытием персональных данных, точнее, э, оставлением, э, э, mm -hmm. правильное такое слово сейчас, э, э, в общем-то, Персональные данные как бы, попадают ну, это, в лапки мошенников, после этого денег с карты списывают. И если там в 2019 году какая-то сумма, которая, о которой говорили, она была на уровне 4-6 миллиардов рублей, то сейчас, там по итогам двадцатого года пандемии эксперт называет цифру. 150 миллиардов рублей, то есть размах это провел, произошел такой, да. а, такой а, национальный масштаб. И, в принципе, несмотря на то, что, да, вот если говорить о вот, программе, то есть ну, все стараются, говорят, ну не называйте эти три цифры, не оставляйте свои паспортные данные, там, не ходите вы на фишинговые сайты. Но тут уже такой работает, скажем так, гипноз социальной инженерии, что ну не оставляет шансов. Вот мы разобрали недавно... Там порядка 600 тысяч ну, сообщений, которые люди оставляли в сети. И, конечно, есть мошенничество, которое случились, еще есть мошенничество, которые не случившиеся. Да, они как бы... Так вот, количество случившихся мошенничеств возросло больше на 60%. Это какие-то дикие совершенно цифры. Чек, за год, это за год, наверное, за последний год или за, за год За год, за год. Это вот за этот пандемийный год. Пандемия нам подарила, наверное, ну, да. как раз повод, для такого, скажем так, активизации для деятельности, mm -hmm. потому что понятно, что новостная повестка, как бы если смотреть легенды, то я смотрю каждый раз легенды, которые рассказывают пострадавшие там, люди mm -hmm. или как они их описывают. Это, конечно, все попадает под повестку. Там, только объявили какие-то президентские выплаты, тут же найдется, да, а, собственно говоря, этот... да, если вы сейчас не заберете выплаты, к вам там иск придется судебный, или там для того, чтобы получить, mm -hmm. под, подтвердить что-либо там и нужно кажется, обязательно да, попадать, да, угу. зайти, mm -hmm. авторизовать, логин, пароль. Там, вот, когда мы мониторили вот, первый месяц пандемии, в плане вот, вообще мошеннических действий там, и маски продавали, и лекарства, там, волшебные средства от коронавируса, там, ну, то есть. Mm -hmm. Дело в том, что, вот как, как говорится, да, если говорить про деньги, в человеке правят такие вещи. Страх и жадность. Да? Страх, это когда тебя напугали, что тебе сейчас все. И ты как ошел... Я даже не понимаю, как вот люди, они же, вот, например, разговаривают по телефону. Я как бы не понимаю, но как бы вижу, что раз... mm -hmm. поговорили по телефону и умудряются там в течение нескольких часов упорно на неизвестный счет вкладывать деньги в банкомат. Это, в принципе, ну, вот у, меня, у меня есть пример, да, у моего коллеги, пожилая мама, просто коллега занимается информационной безопасностью, да, ага. поговорила с ним, и через какое-то время был звонок, якобы от, ну, от сына, говорит, мам, мне нужны деньги, надо пойти в Сбербанк, перевести, ну, то есть, вот, буквально пять минут назад поговорили, она говорит, слушай, а что у тебя с голосом, да вот чуть-чуть, вот, то есть, она все равно все равно пошла в банк. Ее там остановили буквально в банке, когда эта история происходила. Просто, ну, как бы, а, казалось бы, да, пять минут назад, совершенно другой голос, совершенно, а, как бы, человек, который подкован, наверное, то есть маме рассказывает, взрослый сын, что есть такие особенности, правда ведь? Ну, а, б, б, безусловно, нет. Вот я видел просто такие, ну, как, я на своем веку, как бы сказать, работать, у нас были пострадавшие, которые наивно инвестировали в финансовые пирамиды, думая, что они строят Крымский мост. Люди, которые вот э, и, и невозможно. И дело в том, что многие из них обладали ученой степенью. Есть люди, которые работали сами в финансовых кредитных учреждениях, тоже становились жертвами мошенничества. То, что да. все это на чувстве какого-то страха. Вот э, да. на чувстве страха у нас очень много э, всяких каких животных инстинктов, желания защититься возникает. И, наверное, э, ну как бы Поддержание человека в таком стрессе, оно способствует тому, что это. Ну, крымский мозг, я не знаю, что там за страх. Нет, страх, нет я имею в виду, вот, тут, был тут был инвестиционный тут был инвестиционный. Я понимала, инвестиционный. Да, а да, вот, будет э, ну, это жадность называется, да. Да, это жадность. Это да, жадность. Да, а вот что касается вот э, э, как бы способов, как можно оставить свои персональные данные, э, или. Ну, социальный инженер это вообще отдельная история. Вот есть еще что у нас есть? там, да, такой популярный момент как и популярный способ фишинг да то есть тебе приходит смс смска спам рассылка если раньше мы там говорили вот эти африканские письма приходят да какое-то время назад то сейчас конечно да. не африканские письма приходят сейчас приходит какое-то там уведомление а, имитация тех порталов которые там а, государственных услуг Mm -hmm. Каких-то таких сервисов, которыми ты пользуешься регулярно, ты, ну, не, ну, как бы, которые, где меняется там одна-две. Ну, Больше невнимательность того. человеческая, она, да, она такая Ну, что... а, а по большому счету есть определенное, как бы, доверие, с одной стороны, а с другой стороны, э, ну, непонимание. Вроде у нас так все уже цивилизовано, все уже можно, там, ну, квартиру можно купить, ну, кликнув одну кнопку, там, э, на телефоне. То есть, ну, все. Э... Да, и можно же, и уже подделка электронных ключей, да, насколько, да. Это, конечно, Электронная была... подпись, подписи, электронные ключи. Вот, электронные, кстати, да. сделки, которые связаны, там, с, вот, с... У нас, кстати, вот еще, как называется, пространство для моих <смех> направлений, где мы должны оставить свой след цифровой, там, ассоциации оставят его, я его оставлю, там, ну, как бы Это, конечно, что связано с онлайн-обслуживанием. Здесь совершенно такое пространство нерегулируемое, но, скажем так, оно во многом обустроен тем, чтобы есть надежные игроки там, с репутацией, понятно, что у них лучше гораздо технологии там, и, и все прочее, но вообще сам, сам онлайн-банк, то же самое, он абсолютно не такой не отрегулированный какой-то, а вот допустим, все, что касается, сейчас последней такие, да, истории с тем, когда подключается там, к телефону, подключается к банк-клиенту, подключает, и дальше подформляет там, предодобренный э, кредит, переводит его куда-либо, это все тоже происходит как бы, а, в общем-то, с а, мнимого согласия человека, но он уже в этот момент уже будет Всё, он уже сдал себя, подключив какой-то TeamViewer, например, к телефону. Слава богу, угу. что это больше ну, на iOS невозможно, но тем не менее не у всех у нас на РАНЕК. А, ну, далеко да. не у всех, вообще далеко не у всех. И это, а конечно, там... печально. Угу. Вот, у -у -у. И тут возникает, а как вот так может быть, чтобы там, ну, человеку, у которого там, зарплата там, не очень большая, а у него уже кредит на полтора миллиона, легко было одобрен. Следующее понимание – это использование вообще сервисов, цифровых услуг. И понятно, что к многим из них правда нужно прикручивать государственные услуги, потому что это такой масштабный сервис, с ним уже свыклись, его уже понимают, к нему действительно есть доверие. Ну, тут тоже как бы бывают, конечно, своего рода, может, мошеннические атаки, но здесь хотя бы есть определенная авторизация, которая не хватает для того, чтобы обеспечивать справедливость. Там. Мы много говорим о том, что ну, то инициативы связаны с тем, что, как бы, там, что некое подтверждение каких-либо действий, там, получение какой-либо информации, подача заявок, там, например, на персональное банкротство или изменения в реестре, которых человек не знал, изменения существенного там, кредитного рейтинга, кредитной истории, они должны где-то рядом находиться с госуслугами чтобы человек, в принципе, мог подтвердить, а его, а его ли это воля и изъявление, в принципе, то есть хотя бы понял, что есть то, что в нашей практике встречаются там, повешенные друг на друга кредиты, ну, там, о, вернее, не повешенные друг на друга, а кредиты, <связано> которых <каких> <связано> ты не знал, но я никогда не думал, что у тебя существует кредитная история, кредитный рейтинг, и ты с ней столкнулся только когда, когда просто там, потребность возникла или кредит получил, или собирался получить, или там к ипотеке готовился, решил проверить, да, там, у меня есть кредитная история. Смотришь, там, бац, на тебе еще что-нибудь. Сюрприз. Не могу сказать, а что сложно, не сложно не вообще разбираться, если кредитная история вдруг оказалась не твой кредит, и а, сложно ли откатываться, как говорится, на то же место, чтобы не было этого кредита в своей Ну, истории? если это, это организация, которая, скажем так, относится к категории приличная, у <laughs> которой проблемы в общем-то меньше, наверное, нужны, или она заинтересованных, там, здоровых каких-то клиентов в дальнейшем, ну, потому что у нас не так много людей с высоким уровнем предельной долговой нагрузки и mm -hmm. вообще, в принципе, mm -hmm. да, ответственных коллег. Mm -hmm. Тут, э, в общем, история про то, что, на самом деле, чаще это у, вопрос улать, можно именно коммуницируя там, с кредитором. И это mm -hmm. вообще все проблемы изначально лучше, когда они только собираются появиться или появляются, обсуждать сначала с той организацией, в которой вы обслуживаетесь, это будь mm -hmm. то кредит, будь mm -hmm. то еще какие-то вопросы, но все, что связано с реструктуризацией, это сначала... Найти взаимопонимание. Не То, всегда удается это... найти взаимопонимание это тоже факт. Дальше, ну понятно, что тут обязательно э, не из-за того, что полиция что-то будет расследовать, нужно подать заявление в полицию. Это такая формальная история. нужно ну, рассказать ответ на мой вопрос: куда обращаться или кому пожаловаться, если у вас да, уводят деньги, ну, в том числе в онлайне, да? То есть, в основном а, же через онлайн да, да, да. Ну, да. Вообще, я так могу сказать: в 90% случаев деньги которые ну, были списаны, связаны, потеряны ну, уже даже 99% случаев. Но mm -hmm. их вернуть практически невозможно. На нашей практике нам удавалось ну, успеть mm -hmm. да, как бы помочь людям, очень редкий случай, когда там, банку удалось там, быстренько отследить вот это передвижение, когда не успели mm -hmm. просто отправиться, очень человек своевременно как-то все это заблокировал. А, а, ну и когда организация ну, повела себя очень ответственно, вот, потому что даже если там человек приобретает ту же самую страховку, например, на пластиковую карточку, она не распространяется Но, на те случаи, когда ты сам из своего банкомата достаешь как бы, деньги. Ну, уже твоей воли. Вот, и в этом, поэтому тут, конечно, да, от того, что ты передал заявление полицейскому, но не можешь там полицейский, участковый раскрыть организованную преступную группировку, которая... Ну, куда, ну, куда, куда, бежать? Миллиардных... Жень, Жень, куда в первую очередь бежать? Вот у меня украли деньги онлайн, куда мне вот сейчас получается... Заявление этим... в полицию, потом идти... Так. Ну, понятно, что в банк, конечно, заблокировать... Mm -hmm. да. Yeah. Заявление в полицию обязательно с банком просить для того, чтобы просто в принципе какой-то процесс, процесс начался, Говорить, чтобы они отправили специальный форум подтверждения, что случился факт мошенничества, после этого mm -hmm. хотя бы за а есть возможность ну, ну, начинать проводить какую-то, скажем так, следственную работу. А, ну, для того, чтобы тут вот сейчас И много ли дел доходит до суда. Вот такой вот у меня вопрос. потому что... Ну, Правоохранительная прав... прав... практика у нас очень, конечно, слабая, но mm -hmm. вот именно в плане уже наказаний там и поиска, и вообще как бы, да, все проблемы с мошенничеством часто связаны с правоохранительными органами. Это не из того, что они там такие плохие. А потому что а, очень тяжело все эти дела ведутся, или mm -hmm. нагрузка вообще на все большая, а если раньше там со а, как бы, ну, своими 10 тысячами, тут многомиллиардное что-то, а то ты с 10 тысячами, которые там списали, пришел, как бы тут не, дай, не найдешь какую то справедливость в конечном mm -hmm. счете. Но сейчас mm -hmm. ты все про, про, ну, как бы уже немножко в других модернизировалось в какие-то другие масштабы, и на самом деле, а, ну, если раньше мы там в поиск мошенников, мы там сдавали их просто как собирали, ходили, мониторили, сдавали. Mm -hmm. Сейчас есть уже, во-первых, разные способы мониторинга, выявления. То есть, вот, там, Банк России все время дает отчет, какое количество mm -hmm. там финансовых мошенников он обнаружил, то есть, ну, отмониторил, как они изменяются и так далее. Конечно, лучше как это профилак... ну, профилактически что сделать. Понятно, mm -hmm. что там определители сейчас есть, этих номеров, его нужно установить, чтобы те не звонили спамер, потому что человек оставляет mm -hmm. кучу цифровых следов, следов mm -hmm. а, то есть, невероятное количество. Поэтому, конечно, установить там, разные приложения. Есть у Каспирского, есть у банков отдельно, там у Тиньков есть э, тоже а, букер, думаешь, мы, мы данные отдаем тоже на стороннюю организацию, то есть мы же тоже, собственно, свои данные отдаем туда, да, для того, чтобы пользоваться э, базой, скажем так. Но, иначе что я заметила? Буквально недавно был такой интересный, ну, развод, не развод, у меня тоже установлена такая ну, uh -huh. программа. Установила программу, я обычно вижу, кто звонит, то есть если физическое лицо, там, Пупкин Вась, я обычно могу перезвонить, потому что если он не красный, если он там, не подпись, там, нехороший человек, yeah, да, да, ну, да. я могу перезвонить. И вот перезваниваю, мне говорят, вы знаете, вы за два часа уже там 20 е кто мне звонит, то есть с моего номера совершаются мошеннические звонки. То есть, в принципе, подмена номера, да, на реальный номер, допустим, твой mm -hmm. или мой. И звонят там просто по базе данных. Люди думают, что это звонит какой-то там человек, берут, отвечают, да, и, соответственно, вот так вот. Просто, возможно, тоже, так как, как и я, сбрасывали, перезванивают говорят, слушайте, вы, говорит, 20-е уже, вот не берите с незнакомых телефонов, ну, в общем, трубку. Я такая думаю, ну вот, и прям тенденция. Два дня подряд такая была. Потому, что, ну, Но я могу программ, сказать что так, тут да, да. технологии работают быстрее, чем способы от них защититься я и себя, я, да. ну, то есть каждый день происходит вот что-то новое, ну, новое с точки зрения легенд. То есть тоже, uh -huh. вот, ну, качестве примера, тебе сначала позвонил мошенник, и ты типа сказал, О, окей, ты козел, ты мошенник. После этого uh -huh. тебе звонил сотрудник полиции, вам только что звонил мошенник. А вот как бы то, что сотрудники полиции людям не звонят, это как бы в голову никому и не придет. Он говорит, ну да, точно. Вам нужно прийти, для того, чтобы прийти, возьмите с собой там паспортные да. данные, так, данные так и... Так что как банки сами не звонят в службу безопасности, когда говорят, да, да. вам нужно". Да никто сам не звонит, на самом деле. Ладно, в любом случае количество фильтров и действий, которые нужно, ну скажем так, присобачить себе и пользоваться определителем, это, конечно, удобно, когда мы, в принципе, тоже выдвигали в качестве инициативы некое ограничение по не ограничению онлайн-переводов, а добровольный отказ от определенных от онлайн-операций. Это важно для людей, которые не часто пользуются, ну, людей, может быть, старшего возраста, хотя некоторые нам писали в ответ: вы что нас мы вообще умнее вас, и уже давно всем пользуемся, так что не надо mm -hmm. тут как-то это тоже это уважительно, но таких людей немного. Есть люди, которые не используют какие-то некоторые карты, некоторые, можно для онлайн-операции оставить одну какую-то карточку, mm -hmm. ее, yeah. да, и. В то никому, конечно, никогда не нужно показывать свой паспорт, нигде не оставлять никаких данных и э, стремиться к тому, чтобы вот, э, единственное место, где можно оставить паспортные данные, была официальная регистрация да, на портале госуслуг. Очень много там фишинга имитаторского. Да? Тут, ну, тут, конечно, э, не всегда ну, как человек э, может все правильно там, отследить или там, не начинать регистрироваться, и, но. Важно, конечно, тоже смотреть. Даже вот, э, ну, это как бы надо смотреть, потому что там ссылки могут, могут отличаться. там, С, э, Есть, конечно, откровенно наглые фишинговые сайты, что самое удивительное, если набирать, там, например, сейчас в гугле в поисковике слово «социальные выплаты», то да. рекламные ссылки, которые будут на такие жесткие фишинговые сайты, там где-то расчет, где происходит расчет, сколько вам положено социальных выплат. Да, как бы, Я удивляюсь, да. честно говоря, что до сих пор все равно люди ведутся на такие призывы. Хотя об этом, ну, мне кажется, говорят сейчас только Лениневый не говорит о том, что Ну, ну тай, а, много, часть. много, пока, пока много легенды меняются, ситуация меняется, да. и, в общем-то, а, мне кажется, что есть ну, там тоже обсуждали, что есть какой-то паразитирующий даже. Такое паразитирующее воздействие на человека То есть нужно звонят не для того, чтобы там деньги списать а Для того, чтобы просто усилить эффект того, что мошенники звонят всем, что это катастрофа Хотелось тебе Давай. еще кое-что поспрашивать, так. можно? А, такие вот вопросы у меня есть На чью сторону обычно встают российские суды, когда происходит вот... В общем, когда преступники воруют деньги Ну, киберпреступники ну, как сказать, ну, сама практика, конечно, не очень и не очень много. Все зависит от вопрос, киберпреступника или не кибер, ну скажем так, наш случай случае есть там, например, какие-то легальные или нелегальные кредиторы чаще. Люди, кстати, до суда отдел вообще не доводят. Ну, я тоже не знаю, до суда мало Uh, Все зависит еще от того, каким образом, ну, в общем-то, сама uh, процедура защиты человека выстроена. Вот у нас есть там хорошие кейсы, uh, благодаря там Михаилу, команде, да, мы uh, изучили, но ну, это очень большой труд, его, к сожалению, mm -hmm. невозможно делать таким массовым, ну, как бы мы этого не хотели, когда удавалось из лап там, кредиторов. Uh, черных риэлторов вырывать квартиры, возвращать их людям или mm -hmm. признавать mm -hmm. решение суда. Действительно, но там все равно закончится тем, что, как, даже если э, ты оставил, сохранил сохранить свое имущество, ты остаешься должен, там, потому что деньги ты брал. Вот. Mm -hmm. Что касается киберпреступлений, я те, не могу на самом деле, назвать никакую цифру, но не думаю, что она там сильно в пользу. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. чаще, э, как сказать, часто, ну, часто нет состава преступлений. Сам сдал, сам принял. Состава преступления нет. Ну, чаще всего это такая, к сожалению, специальная практика. Вот наверное, получается ну, и, заним... нет. и занимаемся, собственно, повышением финансовой и Вот а, в Российской Федерации, как ты считаешь, повышение финансовой и грамотности, я так понимаю, все таки история не так давно стала появляться. А, что работает, что нет вот сейчас, как ну, ты а, история на самом деле давно. Есть, конечно, такое, даже, я бы сказала, пул основателей финансовой грамотности. Да. На, на слуху, честно говоря, меня не так. Идет. То есть финансовая грамотность, да, а цифровая финансовая грамотность, вот. наверное, на слуху в меньшей степени, только сейчас вот стало больше пробиваться. Просто знаю, такое, такое есть некая путаница. Что такое цифровая грамотность? Что такое киберграмотность? Да. Что такое финансовая грамотность? Что такое цифровая финансовая грамотность? Понятие еще, конечно, нет таких определений четких. Вот, но... Да. Что касается самой финансовой грамотности, она сейчас стала лучше гораздо. У нее есть тоже своя mm -hmm. история. Вот. Все, что сейчас происходит, допустим, то же самое остаться развития финансовой грамотности, это как, бы как раз очень важная работа по систематизации вообще. Скажем так, а что такое, ну, как бы, как, какая, какая должна быть эта финансовая грамотность, что есть там, Программы есть виды, есть способы, есть необходимость поддержки. Кто же будет поддерживать еще там авторов проектов, которые ищут новый способ этой грамотности? А сама стратегия цифрового финансового грамотности, она только, насколько я знаю, только формируется. Ну, такая, которую да, можно да, было бы да. назвать ее официальной и так далее. Да, и, э, не очень это, может быть, быстро происходит, но, по крайней мере, сейчас, с появлением такой вот как раз ассоциации развития финансовой грамотности, э, я думаю, что все придет к какому-то более ни Но большую работу рубеж... еще долгое время как, как За рубежом, угу. за рубежом же, наверное, тоже такая история происходит. Я не могу не сказать, истории. что у нас нет того, что есть за рубежом с точки зрения да. финансовой грамотности, но она у нас как бы как и все, то, что происходит на стране, mm -hmm. имеет свои оттенки. А, а, то есть у нас на самом деле ну, большая программа была, там Всемирный банк который реализовал mm -hmm. Минфин тоже по финансовому просвещению там очень много было а, разной работы сделано тут вопрос как бы а какая это грамотность и кому в какой момент нужна и вот тут даже не вопрос сама грамотность, а как вот это повлияет на финансовое поведение, на культуру поведения человека какие там способы и методы воздействия есть я могу сказать, что у нас даже в многих аспектах она как бы может быть и лучше потому что человек изначально проживший там большую часть своей жизни в рыночной экономике, он как бы по-другому относится к деньгам, а у нас есть еще раз эта часть э, по поэтому все, что связано там с мошенничеством, э, в, вляпыванием в такие нелепые ситуации, с нелегальным кредитованием, закредитованностью, она такое, больше ну, больше, наверное, наша особенность, но я могу сказать, что даже уровень закредитованности, например, он, э, во всем мире гораздо выше, чем в России, но у нас гигантский объем там, потребительских кредитов, просто гигантский, mm -hmm. у нас очень мало обеспеченных кредитов. Мы не так много живем в кредит, но эти кредиты не обеспечены. Они а обеспечены кредиты ну, как бы портит кровь. Поэтому э, тут э, вопрос: э, вот когда смотришь на финансовую грамотность давай ну, там, на цифровую финансовую грамотность да, посмотрим цифровая финансовая грамотность очевидно должна тоже осуществляться в том числе не только цифровыми способами потому что нужно вывлекать цифровую финансовую грамотность людей которые и параллельно да получается еще такая другая технологическая грамотность гаджета грамотность должна тоже возникать да? то есть тут вопрос как, кому адресована эта грамотность то есть какая аудитория кто операторы какие знания важны необходимы, да. Да, а, да за какими темами то есть, ну, какие темы фундаментальные какие темы во времени mm -hmm. как бы передвигающиеся что для с нами вечно как мы вообще вот, а на самом деле очень быстро войдет в жизнь цифр были все поменяется и все ну вообще все поменяется, то есть как бы жизнь совершенно станет а, другой, и, и тут уже как бы к этому моменту точно не все переедут на новый рельс. поэтому для каждой целевой там аудитории есть свой набор важных знаний, которые и свой способ, канал донесения этой информации. Вот. Ну, в общем, такую как раз работу ассоциация развития финансовой грамотности а, сейчас формирует, там думают. И я думаю, что не только а, ассоциация, но и, в общем, мы об этом тоже очень много думаем, и как вот в, своем, в нашем проекте. Но у нас просто совсем мы как бы, к нам а, мы более народная такая история, mm -hmm. больше, ну, как бы, как связи с. Ну, непосредственно с людьми, физической контакты, mm -hmm. потому что ну, у нас такая работа с обращениями. Mm -hmm. Об этом mm -hmm. думает mm -hmm. очень много регулятор, и тут ну, как бы mm -hmm. нельзя никак отметать, потому что очень много каких-то новых нововведения, сейчас э, доклады стали общественными, да, вот концепция цифрового рубля, она вообще ну, в общем доступе находится, это, это очень важно, раньше, конечно, так не было. А э, как думаешь, как скоро у нас не... цифрового рубля войдет в Российскую Федерацию? как, скоро мы откажемся? Она, может быть, войдет не скоро, не так, как бы, да, но очень поселится быстро. И вот тут как бы вопрос даже не никогда, а uh -huh. сколько времени будет на того, чтобы там, с этим как-то адаптироваться и жить. Uh -huh. И что для нужно сделать для того, чтобы к этому быть просто в принципе готово, Потому что ну, многое поменяется и в, не только там, в жизни человека, в жизни компании, uh -huh. предпринимателей, и uh -huh. ну, так далее, к чему будем привязываться. Там есть еще очень, там очень много, кстати, тонких аспектов. По цифровым рублем, мне кажется, требуется отдельные 40 минут. А, У не так много времени и uh, просто в заключение можешь посоветовать какие-то uh, пять правил или там по защите своих денежных средств от мошенников какие-то пять вот а, ну пять пять значит да. таких пять бы, бы пять. Ну, пять я не знаю во-первых ну, не стоит доверять слишком заманчивым предложениям ну, то есть то, что выглядит а, таким много процентов, особенно сейчас, да, вот эти, а, с обещанием ну, да, надежности с названиями... Высокая доходность, а, да, доходность. доходность, да? Супер высокая доходность, да. да. да, да. да а, и только сейчас. Значит, то, что заставляет совершать действия прямо сейчас, 10 минут и больше, то есть вам нужно угу. участок полиции прийти туда-сюда и как бы снять именно сейчас. И да, то, что связано с... Со, ну, собственно, никогда не реагирует... Ну, Прям, не знаю, запретить себе оставлять персональные данные. Но я считаю, что вот нужно, конечно, так очень бережливо относиться к персональным данным и к операциям, которые человек совершает офлайн и онлайн. По той простой причине, там, ну, поделите карточки на те, которые вы используете для чего-то. Сейчас у всех там по 150% миллионов карточек, но одна может быть да. специальная, но она, покупает, да. она там держать небольшую сумму, там, и, в общем-то, ей пользуется, Это древний, древний совет. Mm -hmm. Он никакой не новый, вот. Ну, конечно, вот, как вот есть инструкции, «Расскажи бабушке», они до сих пор все доступны. Там написано 10 золотых правил, как не стать жертвой мошенничества. Mm -hmm. Распечатайте себе, отдайте mm -hmm. бабушке и своей, и не своей, и одинокой в подъезде, и соседу, и тому, кому просто желаете счастье. А хэштег «Расскажи бабушке» работает, да? Да, он работает, работает. Mm -hmm. Там есть Инстаграм, uh, там есть, кстати, много правил финансового. <Lotus> безопасности, которые полезны. Вот, хорошая интересная вот. история, да, кто, кто интересуется, почитайте. Да, на самом деле я как бы тут еще пользуясь случаем скажу, что очень много кон контента есть полезного, развивающего вот, в том, что делать, остаться разделенным в грамотности а, и в социальных сетях, и, ну и много всяких методических историй. Моя любовь последняя, которую я просто я восхищаюсь, искренне восхищаюсь роликами про овощи, которые сделал Бантинков. Я, потому что, конечно, занимаюсь откровенно рекламой, но я могу сказать, что это лучше, что э, э, э, ну, из последнего, что в виде как бы такой рекламной кампании по противодействию мошенничеству я, я, я ну, видела именно как, как дотошно на овощах и очень смешно объясняет вообще способы вида мошенничества. Когда человек начинает дергать и заставляет делать не свойством действие пугается, знаете, как э, встать, замереть, взять паузу, и подумать, я, я я в домике, да. Ну как бы. Что делать самостоятельно? Никто не звонит, как говорится. Это, только в этом, сами сами позвонит, сами предложат, это вот в другой, в другую в другую сторону. Тут наоборот хочешь чего-то сам позвонишь. Ничего. А Батосер только. Или сам зайдешь лучше физически зайти, yeah. да. А не вот. И, ну. и а, еще у нас есть такой портал. Mm -hmm. Проект из права заемщиков Проект называется тоже «Мушлок» Мы uh -huh. сейчас занялись в общем, таким Мониторингом ну, и, в общем, Стараемся тоже Внести свой лепту в противодействие Мошенникам Можно нам сдавать, сдавать этих uh -huh. Прекрасных и Там, где увидели признаки мошенничества ну, вот, А вопросы куда-то можно задавать вам? -то, там тоже можно Там есть запросы. форма, или? да, на сайте права заемщиков УНФ ну, на, на Кто-то может посмотреть эфир кто захочет вам задать вопрос, может туда написать, да? Да, ну да. А в Ассоциации РФ тоже есть все ресурсы, потому что сразу mm -hmm. все будут друг другу помогать. Ну, здорово, у нас много да. волонтеров Ассоциации. Вот. Да, и приглашаем волонтеров, скажи, да, в Ассоциации. Ну, да, вообще волонтеров, конечно, это... Раньше такие думали, ну, волонтеры у нас РФ просвещения фигня какая-то. Я могу сказать, mm -hmm. что вот абсолютно нет. Много mm -hmm. кто хочет просоединиться, даже в каких-то желаниях своем познавать мир и поделиться знаниями, и много... И они разные, эти волонтеры, и это очень а, сейчас важные и полезные люди. А свою роль в пандемию они сыграли ого-го-какую. Угу вот ну, я соглашусь, да. что это очень интересная социальная роль, и роль такая, мне кажется, можно самореализовать именно, ну... ну так, да. Который Конечно. делится своими знаниями, это очень, мне кажется, ценно даже для вот самих себя. Спасибо да. тебе большое, Жень, что была с нами, да, спасибо что ну, за ладно, эти... счастья вам, счастья. Да, счастье, счастье. Берегите вот. свои денежки.